Всем привет, к теме познания себя. Как вас видят со стороны? Со стороны вас видят королевы кубков. Ваша стихия ⁇ это вода. Вы проявляете свои чувства, чувство любви. Люди видят вас, очень извините, чуть не договариваетесь, очень любя обильный, видят вас чувственный, также вы можете быть эмоциональный. Случается какой-то момент, или вы создаете момент, ситуацию, и вы проявляете все свои чувства. Вокруг вас все видят, что вы очень, очень, не то что эмоционально, а чувственные. Видят, что вы с эмоциями относитесь ко всем. Вот если человек вам улыбнулся, вы тоже улыбнулись в ответ. Если вам человек что-либо там плохое сказал, вы также можете отреагировать. А можете, наоборот, с улыбкой, с радостью сказать. Вы относитесь к людям настолько внимательно, вы будто пытаетесь понять, насколько люди вокруг вас имеют не только эмоциональность, но и как к вам относятся, насколько они чувствительны, насколько в людях есть любовь. Любовь к, к, самим, к, себе, к самим к себе или к самой к себе. Также любовь к окружающему миру. Отношения к другим людям, к животным отношения, отношения к нашему планете себя. Да? Как себя человек ведет, что говорит. Вы так внимательно смотрите, вы как будто даже сканируете. Вы сканируете, смотрите, какой человек. О чем сейчас человек может думать. Вы находитесь вот в том состоянии, когда вы являетесь любовью. Вы любите себя и любите, кто вас окружает. Проявляйте свою любовь к вашему окружению. Всем пока.